А я приглашаю под ваши аплодисменты нашу следующую участницу. Встречайте, Елизавета Орехева. Аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok совета за душевное трогательное исполнение чудесной песни. И ваши аплодисменты.